Есть три объекта познания. Это Бог, Душа и материя. Материя — это все, что мы воспринимаем через тело. Это телесные удовольствия. Это те удовольствия, которые продаются за деньги. Это вещи, когда люди сосредоточены на тех удовольствиях, которые продаются за деньги, которые мы ощущаем телом, они переходят под власть денег. Это внешние системы управления. За деньги они готовы на все предать, продать, убить. Вопрос только в цене. Это потребительский тип психики или демонический, демонический тип психики. Другой тип наслаждения точнее, два типа наслаждений это когда мы переносим свою точку сборки на взаимоотношения с другими людьми и на взаимоотношения с Богом. Это те удовольствия, которые мы воспринимаем не телом, которые мы воспринимаем душой. Дружба, любовь мы их не можем. Пощупать, потрогать. Это те удовольствия, которые за деньги не купишь. И когда люди сосредотачиваются на совершенствовании взаимоотношений друг с другом, по принципу «не имей 100 рублей, а имей 100 друзей», развивается человеческий тип психики. Когда человек уже жертвует своими интересами ради блага других. На потребительском уровне я жертвую отношениями ради выгоды. Я жертвую семьей, дружбой ради наживы. На человеческом типе психики я жертвую прибылью. Да черт с ними с деньгами, главное семью сохранить. Да черт с ней с выгодой, главное друзьями остаться. Высший тип э, отношений с Богом. На этом уровне человек достигает духовного просветления и э, ощущения бессмертия. Когда для человека главное те наслаждения, которые он ощущает через тело, он переходит под власть денег. Это капитализм. Когда человек сосредотачивается на отношениях, когда для него главное — это совершенствование отношений с другими, он переходит из-под власти денег — под власть высоких идей, нравственности, чести, достоинства, совести. Когда человек понимает, что он бессмертен, он управляет, он переходит под власть любви, которая даже выше высоких идей. Встречаясь друг с другом, люди думают только об одном. Что я могу от него получить? Это на подсознательном уровне. Все отношения между людьми ⁇ это желание иметь э, какую-то выгоду. Это платформа ума. Это развитие технологий с одной только целью улучшения внешних условий жизни то есть когда люди улучшают внешний мир Условия жизни с целью телесного комфорта – это платформа ума. На платформе э, телесных все отношения между людьми – это разные формы эксплуатации. Но когда люди сосредотачиваются на тех наслаждениях, которые мы ощущаем душой, все виды отношений между людьми – это разные формы заботы людей друг о друге. И когда люди встречаются друг с другом, они думают только об одном – как я могу доставить радость этому человеку, как я могу обогатить свой внутренний мир общением с этим э, человеком. То есть на потребительском – как? Иметь другого человека на этом уровне, что дать, и это уровень разума. И когда мы говорим о этой матрице, на самом деле сила этой матрицы в стягивании людей на потребительский уровень, чтобы люди ради денег были готовы на все. И матрица это разрушается просто высшими системами ценностями. Потому что если для человека главное отношение с другими, он ни за какие деньги, ни за какие бараночки, ни за какие плюшечки не будет предавать, продавать, обманывать. Потребительский тип ценностей формируется через средства массовой информации, когда пропагандируется гламурная жизнь что внушается что для счастья нужны вещи в том числе это пирамида маслоу то есть удовлетворите базисные потребности ну а потом остальное все автоматически будет фиг мы можем посмотреть что те страны где Материальное обеспечение лучше всего Америка, Швеция. Отношения между людьми вообще хуже некуда. Там выше всех уровень разводов, абортов, суицидов и так далее. Человеческий тип психики формируется через настройку средств массовой информации, системы образования на то, что главное приносить пользу людям. Когда по телевизору показывают не гламурных уродов, поп-звезд, которые зарабатывают миллиарды тряся сиськами, где говорится, что герои труда, уважаемые люди, в богоцентрическом обществе средства массовой информации, культура, образование прославляют святых. Тех, кто избавились от материальных желаний. И протестировать свой нынешний уровень можно просто посмотреть, о чем мы молимся. На потребительском уровне мы молимся. Господи! Дай мне секса, дай мне денег, дай мне здоровье, дай мне положение. Ну и моим детям тоже. Дай хорошего мужа, образование, хорошую семью. То есть, когда мы молимся о своих телесных удовольствиях, на уровне как минимум человеческого типа психики мы молимся Богу. Забери у меня гордыню. Надели меня хорошими качествами. Помоги мне стать бескорыстным. Мы молимся о том, чтобы стать лучше. Итак, материальный мир — это образовательная система, где духа, душа проходит свое образование в трех взаимосвязанных энергоинформационных системах, устроенных по голографическому принципу. Это физическое тело, социум и вселенная. Главное — обучение человек проходит в теле социума, потому что нас учат отношения. Когда люди заботятся друг о друге, природа заботится о них. Это золотой век. Поэтому для того, чтобы вы человечество из лап вот этих глобалистов нужно просто сменить вектор с прогресса потребления на прогресс отношений. Сейчас банкиры навязали всему человечеству оценку полголучия дел в государствах по экономическим показателям. То есть потребительская корзина, покупательская способность, количество продаж, прибыли. То есть нам втюхивают, что твое счастье зависит от количества покупаемых вещей. Для этого качество покупаемых вещей снижают, чтобы телевизоры, холодильники, вот так, например, холодильник уже 80 лет работает, который вы видели на входе. Сейчас все холодильники делают так, чтобы они работали 5 лет. Уже давно можно делать вещи вечными, но сейчас делают холодильники, автомобили, телевизоры, телефоны так, чтобы они работали максимум 5 лет. Да, это делается для того, чтобы держать человечество на крючке финансовой кредитной системы, для того, чтобы люди нуждались постоянно в деньгах. Но глобалисты это понимают, поэтому они сейчас создать хотят новую систему управления обществом административную, когда не будет уже денег этого перепроизводства, будет просто оценка за поведение, то есть социальный рейтинг. Голографический принцип вселенной заключается в том, что Человеческий организм и общественный организм действуют под ним и тем же самым законом. Здоровье человеческого организма определяется обменом веществ. Когда обмен веществ хороший, человек здоров. Обмен веществ общественного организма — это взаимоотношения между людьми. Когда отношения между людьми хорошие, тогда общество процветает. Как только нарушаются здоровый обмен веществ, здоровые отношения между людьми, появляются разные социальные болезни. Проституция, коррупция, разводы – это социальные болезни, появляются паразиты. От чего зависит обмен веществ? От баланса PH. Здоровый PH-баланс слабощелочной. То есть, когда люди отношения ценят больше – чем деньги. Как только люди хотя бы чуть-чуть начинают ценить деньги больше чем отношения, нарушается PH-баланс в сторону закисления и в кислой среде распространяются общественные паразиты. Паразиты могут жить только в кислой среде, поэтому они повышают кислотность еще больше. Общественные паразиты могут жить только в системе нарушенных ценностей, поэтому они разрушают систему ценностей еще больше. И важный момент. Паразиты и Бог созданы Богом. И посланы нас богом они богоизбранные у них функция наказывать тех кто сошел с пути здорового образа жизни проблема современных людей они не хотят вести здоровый образ жизни и не хотят болеть люди не хотят вести социально здоровый образ жизни и при этом не хотят чтобы общественные паразиты ими управляли. человеческий организм и общественный организм действуют под ним и тем же самым законом у нас каждый орган индивидуален Каждая клеточка занимает свое неповторимое положение, и поэтому они не дерутся друг с другом за ресурсы, понимаете? Почка не отбивает печень, чтобы получить больше витаминов и так далее. То есть мы развиваем свою индивидуальную природу в служении общему организму. Мне, если честно, предлагали много, ну как раз, занимать высокопоставленные посты, но мне это не интересно, потому что я знаю, что если буду, ну как, работать за деньги, я счастлив не буду. Э -э вот когда человек сосредоточен не на том, что получить, а на том, что он может дать другим. Он как раз э, совершенствует свою индивидуальную природу. Идея правит миром, и здесь это бесспорно. То есть материальное с идейным, как местами менять, это считаю, что не очень правильно, потому что всегда идеи двигали народами. Вспомним о Советский Союз, идеи построения коммунистического общества, и вспомним общинный устой, который строился на там, домострой, или на конах, или вере, и разобщение, которое пошло между общинами и там, кланами, основываясь на том, что один бог главный, другой не главный. Просто это абсурдно. Душу чистить и вот этот путь духовного развития – это главное сегодня. И тот процент, который Саша озвучил, ну, он, наверное, чуть поменьше. Вот стремящихся их, э, вернее, которые побуждены уже для того, чтобы познать это их да даст там может быть 10-15 процентов но делающих очень мало и вот как раз с точки зрения того делания которое нам так видится вот в нашем коллективе основы должны быть коны и вот согласны с конами построение вечевого управления и а, практическое начало как раз этого это как я вот считаю 10 человек которые будут дружески спаянными как минимум, и начинать что-то строить материальное. И вот этого разрыва между материальным и духовным его не должно быть, потому что все должны согласны быть с теми правилами, по которыми они должны жить. И вот построение вот этих межличностных отношений — это главное. Но здесь должна быть как раз доброта, сердечность, теплота отношений и чувствование. А, и... Пока 10 человек как минимум не соберется, то строить вообще смысла нет. Вот к нам каждый день приезжает народ сейчас из Москвы и говорит, ребята, а где, куда поехать? Я говорю, а что вы умеете-то? Вы лопату-то держали в руках? Вы знаете, что грядку посадить или построить что-то? Да, конечно, они не знают. Так вам прежде всего надо научиться этому, хотя бы литературу почитать. Потом создать коллектив единомышленников. Это... Прежде всего, потом с этим коллективом выбрать место. А это нужно изучить биолокацию, чтобы выбрать место хорошее под строительство. Знать хотя бы энергетические потоки, которые вы вокруг себя ощущаете, чтобы вас это подпитывало, а не просто отнимало энергию. Вот в чем дело-то. Вот это обучение, это и есть главная задача сегодняшнего дня. И создание вот этих десяток, как я понимаю, с этого только начинать надо, потому что но 10 мужиков могут что-то сделать на территории хотя бы там в один-два гектара. Технологическое решение преобразования страны все есть. Вот есть пресса Кузько, например, или э, разруш... машины по разрушению всего чего, и переработке всех отходов Федорова. Кузько умер, Федоров еще жив. И многие те технологии, которые существуют, они не применяемы, в том числе и наши когда мы можем справиться и с онкологией, и с вирусами, и так далее, и так далее, и так далее. 20 лет проверяли и кучу исследований сделали. Естественно, это стоит вопреки тому сложившемуся тем сложившимся отношениям, которые существуют в мире, преобладанием, естественно, судного капитала и так далее, и так далее. Но мы начинали, мы начинали отказавшись вот с нулей, вот в чистом поле, вышли без ничего, ни кредитов, ни займов, ничего. Только за счет собственного труда. Это как раз по конам. И только медленно, целенаправленно, в том числе и оздоровление должно быть, идти постоянное и постепенное, дабы не разрушить свой организм. Потому что даже когда вы в питании начинаете резко что-то делать, там переход на сыроедение, и все, в больничку поедете сразу же. А этот путь, вы представляете себе, может растянуться на всю жизнь, и он растянется и на несколько жизней. Поэтому вот эти вот внутренние наши желания, позывы, возможности, побуждения, они должны соответствовать правилам. Но считаю, вот коны – это та основа, на которой строится покон, домостроя, семейных отношений вида женского мужского и так далее отношений с детей и образовательная система за два за три года мир познать не составлять никакого труда было бы желание и а желания должны подкрепляться умениями и навыками вот о которых говорил борис радников и тогда вот эти умения и навыки становясь убеждением человеческим внутренним, приводит к вере. Потому что верующих людей нет. Я даже себя не могу назвать верующим. Потому что вера – это ведающий божественное сияние. Откуда мы знаем? Мы, даже Христос говорил, если бы у нас была капля веры, мы бы горы двигали. Нет у нас веры. Мы только, может быть, побуждаем себя прийти к этому. Информация, которая приходит от операторов, которые там с Савиным и с Радником работали, и от наших источников. Время у спать тяжелый. Только духом и вот скрепами духовными человек может что-то выжить даже. Потому что тот же Борис Константич говорил, вопрос выживания сейчас стоит. Надо нравственность учить детей в первую очередь вот раньше в семь лет сдавали экзамен первый на нравственном с 12 нарекали он надавился самостоятельно отвечал за свои поступки и вот это как раз система возрождения традиции или устоя у нас нет устоя сейчас ни русского ни славянского никакого нет устоя он был разрушен еще в начале 60-х годов прошлого века еще я помню что у нас еще какой-то устой был в деревне Потом он распался, на нашем поколении он распался полностью. Вот разрезали нас, и роды порезали, и семьи порезали, и все вот это безобразие стало. Но оно закончилось. 144 лета будет продолжаться рассвет, пока не поменяется все на совесть. То есть жить по совести в гармонии с природой – это основной посыл. А основой для того, что для перехода, должна быть как раз объединяющая идея. Переходный период, он растянут. И кто-то остается в городе, подчеркиваю, для того, чтобы снабдить материальными ресурсами каким-то. Не надо отрывать сразу все. Рвать все, семья ушла, осталась без денег. Она три года пока будет Потому себе что-то... Еще раз повторю: все, что мы создали, этим надо разумно пользоваться. Интернетом, технологией, может быть, трактор. Кто-то лошадь и так далее. Вот мы сейчас наработали материального столько, что его уже не надо нарабатывать. А переход на землю – это естественная, в принципе, вещь. Но она должна быть постепенной. Кто-то остался, кто-то временно, кто-то… постоянно обязательно кто-то должен быть. Иначе там развалится хозяйство. Конечно. Есть хороший фильм Староверия на «Rush Today». Он лет 5-6 ему, наверное Там показывают общину старобрядцев, подчеркиваю Которые переселились из Аргентины Кстати, Аргентина полностью русские общины Экономику сельского хозяйства ведут Врачи приезжают, смотрят на деток Говорят, ну ваши детки здоровые Наши тут живут все больные А у них дети здоровые, красивые Просто на них приятно смотреть Я думаю, никто не будет отрицать Что идет ментальная, гибридная Информационная война, которую нам навязали нам надо из нее выйти и выйти с победой. Три тысячи лет назад после последнего сражения, когда наши предки начистили нюх Рамзесу, он в Госори написал таблицу. Все думают, что мы проиграли, но через три тысячи лет вы поймете, что мы выиграли. Были разработаны египетскими жрецами новые формы ментальной гибридной информационной войны. Ментальную войну полгода назад объявил Папа Римский. Шойгу признал пока гибридную информационную. Но ментал в полной мере идет сейчас. Формирование образов, все, все использование всей негативной системы. Основа информационной войны было навязывание нам религий, денег. Была разрушена главная формула жизни семья. Как она была разрушена? вышибалась родовая система. В основе правления всегда был совет представителей русских родов и родов коренных народов планеты Земля. Последние события 19, 1917 года показали, что вышибая глав родов, до этого было навязано христианство, женщины начали использовать через разные системы, и они, получается, взойдя в другие системы, русские женщины рожали детей, русские души попадали в нейтральные или противостоящие тела других систем и навязывая им информацию получались и ины, чары и предатели с русскими душами. Это законы телегонии. Сегодня главная формула жизни семья и формирование рода разрушена. Вторая система нанесена была ударом информационной войны по культуре. Культура – это внегенетическая база взаимодействия всех достижений предыдущих поколений на правках божьего промысла, на гармонию взаимоотношения человека и природы, взаимоотношения между всеми родами. Если между всеми родами было согласие, то никаких войн не было бы. Культуры были заведены новые ценности. Поэтому Сталин столкнулся с этой программой. С этой программой столкнулся наш предок Иван Грозный. Он воспитал опричников. Это войны и тоже Совета мудрецов, которые не нуждались в никаких командах. Вот наши опричники жили в рамках Божьего промысла, отвечая за свои поступки, как представители родов. Ваня Грозный ввел. Систему, новой, систему опричников – это новый вид контрразведки. Сталин, я думаю, никто не сомневается, Сталин шагнул далеко вперед. На сто лет он знал эти вещи. Будучи у волхвов, то есть 1700 волхвов и 300 шаманов, посвятили его как представителя вертикали, волхвов и горизонтали, и говорить, и делать, и побеждать. И он доказал на практике что он смог победить не только врагов, как наши предки, фашизм, разные пакости, которые зашли в систему культуры. Он создал систему межотраслевого баланса в отдельно взятой стране через систему правления и по горизонтали управления. Никто до этого не смог сделать. Он создал это, потому что он знал законы верхнего мира, что вверху-то и внизу, что в тебе, то и наружу, что в космосе, что и здесь, на планете Земля. Законы одинаковые, законы русского мира. Есть определение, например, гражданина. Мы все знаем, вот гражданское общество и так далее. Гражданин – это человек, огражденный или там ущемленный в правах на основании законодательства государства и норм международного права. А первое – это человек. Так вот, где вы видели определение человека? И что там записано? Поймите, я с этим вопросом, с этим вопросом к десяти президентам обращался, к генеральному секретарю ООН обращался. Так? Я с этим вопросом обращался к тысячам родителей и к десяткам тысяч военных и других представителей силовых структур. Что угодно трактуют детишки сразу. Вот спросить, какая основная категория человека, как вы определяете человека начинаешь вот, ну, с существительными не получается, давайте с прилагательными. Какое главное качество определяет человека? Оно и производное от этого слова. Человечность, о чем мы говорили, да? О чем вы говорили. Человечность. А что такое человек? О, тогда понятно, это вот доброта, это любовь, взаимопонимание, взаимовыручка и так далее, и так далее. Определение человека как высшей ценности общества, как субъекта мирового права. Божественного права, из которого выходит уже каноническое, и затем уже позитивное право, и уже потом международное. Но это не международное, а межгосударственное право. И потом законодательство каждого государства. Есть разделение двух на две формы. Искусственное разделение. То есть есть отношения между людьми в обществе корпоративного свойства, то есть неродственные отношения, так? нанимателя, работника и так далее, и так далее. И здесь вот кто является источником власти, а кто на, на, наемный работник и так далее. Это корпоративные отношения. Дружественные, недружественные – это другой вопрос. И есть естественные отношения, то есть семейственность, единый род людской. Как он понимается, начиная от родов наших малых, семья, человечества. Когда у нас прекращается социальный суицид, в виде построения различных систем вот этих вот бесовских там неоглобализма нечеловечества да, трансгуманизма в кавычках и так далее с чипами с компьютерами совмещение с киберпрограммой программой и так далее и так далее когда когда мы восстанавливаем естество природы человека творца миротворца и восстанавливаем природу естественных отношений семьи общества человек Характеризуется одним емким понятием — миротворец. Это творец мира, лада, гармонии в себе самом, между духом, душой и телом. Творец мира, лада, гармонии между собой и своими родичами, сородичами, человеками. И творец мира, гармонии между человеком, обществом сородичей семьи и нашим общим домом, планетой Земля и всем необъятным космосом. Человек явлен в физическом теле и в душевном проявлении, в духе, в этом мире, в проявленном, с одной главной целью ⁇ пройти обучение, используя инструментарий природы, да? пройти, об, пройти обучение на самостоятельного Творца в сотворчестве и завершить акт незавершенного божественного творения, превращая в рай весь остальной осваиваемый космос. То есть человек может не, не только сотворять, это процесс э, прохождения обучения, а уже потом на, э, по образу подобия и при совокупии сюда свой образ, свою творческую энергию с помощью э, космической божественной любви, он сотворяет собственные миры, и собственным населением и так далее. В нашей стране и в мире отныне проявлены живые, свободные человеки, как субъекты права, как высший статут, как высшая ценность в международном праве. Вот я данный документ почему дал, картинки посмотреть. Логотип на первой странице, это логотип объединенного человечества, семьи великого рода людского. Я потом объясню по символике, там вся международная символика. Сзади это флаг объединенного человечества. Вы обратите внимание на тексты. Там определение написано, кто на сегодняшний день, чей этот документ какими он правами свободами обладает и для чего существуют вообще документы нам с вами как человеком документы никакие не нужны документальный образ вот я человек я вам представляюсь у вас сразу возникает образ ага но ну это какой-то наверное там светлый муж который должен что-то сотворять но ну как минимум он безопасен добрый созидательный поэтому этот образ который мы переносим на бумажный носитель он так и называется документальный образ человека и тогда шизофрении нет когда мы берем малую свою семью ее устройство и переносим на великую семью человечества союз братских народов берем понимание как устроен род родственные отношения и переносим на великий род людской на планете Тогда любая кухарка знает, как управлять не только государством, не только своим очагом. Она является хранительницей очага вселенского. На момент отсутствия проявленной воли человеками, на момент отсутствия проявленного человечества, вся, вся власть тогда находится, именно и человек, и все ресурсы планеты, они находятся в доверительном управлении кого-то. Кому мы делегировали собственные полномочия, вместо того, чтобы самим трудиться. Развенчание мифов современной цивилизации. Первое, что человек имеет природу животного происхождения, а точнее звериного. Никто не доказал на сегодняшний момент, как из обезьяны можно сделать человека. За 50 лет в Сухумском питомнике никому это не удалось. Значит, это гипотеза. Второе, ни на один собор, ни в Ватикан никуда... Боженька не пришел, не сказал, «Ну подлецы вы, дети мои, ну что вы творите?» да? Божественного происхождения человека также он нами способный, мы, сказать, не способный, но пока он не проявлен. Значит, человек является кем? Преобразующим творческим проявлением на планете Земля. Человек на самом деле — это мирное, нравственное, творческое, созидательное, проявление биологического, в скобках, божественного разума на планете Земля и в космосе. Человек как субъект права, как дитя союза мужчины и женщины, как плод любви рождается естественным путем и в ходе правильного воспитания родового, семейного и социального образования обладает речью, нравственностью, способностью производить орудие труда и самое главное, что отличает от сегодняшнего философского определения человека и применять во благо семьи человечества и общего дома планеты Земля свои творческие созидательные способности. Так вот, на основе этого мы имеем теперь необходимость устанавливать категории нравственности некорпоративных отношений государства как регулятора вот этой вот якобы звериной сущности. Второй миф – это то, что ресурсы на планете Земля и в космосе ограничены. Поэтому мы живем на основе закона выживания. И в условиях выживания и ограниченных ресурсов мы ведем борьбу за эти ресурсы. А главной формой борьбы является что? Развитие средств борьбы, то есть развитие средств вооружения. Концептуальной идеей вот этой технократии да, было, что э, стимулом развития научно-технического прогресса является война. Как высшая стадия развития средств вооружения и э, достижения пиковых значений э, борьбы за выживание и борьбы за ресурсы. Поэтому.. Декларация Соединенных Штатов и так, далее, и так далее. Не буду приводить вот эти цитаты, кто там кровью должен окроплять знамена и все остальное. Восстанавливать энергию любви в нашем сообществе, создавать социальную новую парадигму семьи-общества и восстанавливать, воссоединять естественные отношения семьи-человечества в формате Всемирного Союза Свободных Вольных Братских Народов можно только посредством семейных отношений и главной энергии – любви. Чтобы вы понимали, высшее гражданское лицо, президент обладает, например, высшей дипломатической неприкосновенностью, но не абсолютным иммунитетом. Единственный статут высший, кто обладает абсолютным иммунитетом – это человек, на основании того, что он высшая ценность, а все остальные – они не недочеловеки. Оп, сразу. То есть все документы, чтобы вы понимали, они существуют для формальной защиты человека от различных э, неестественных конструкций, которые посягают на его права и свободы. Вот если вы это для себя усвоите, тогда никто не будет задавать вопросы, а кто мне это позволит? Должны обязательно вспомнить о той системе управления, которая существовала в нашем обществе. И называлось оно «Самодержавие», извращенное наименование это в исторической науке, оно, в общем-то, присутствует в сознании многих, как власть какого-то деспота, который правит своими подданными. Потому что самодержавие – это слово означает, когда народ сам себя держит. А на чем он держит? А Он держит себя на тех конах, на тех правилах, на тех принципах, которые циркулируют в обществе на уровне самособоразумения и в умолчаниях. Нынче, когда создаются общины, результатом их деятельности становились раздоры, раздраи, не приходили к общему э, мнению, отсутствовала единая мировоззреческая позиция. Нужно сначала осознать, что же мы хотим получить. Там 10-10 выбирают Соцкого. Соцкие выбирают тысячного, темники уже выбирают из себя кона-аза, то есть хранителя кона, первого из первых, первого из лучших, который является мон-архом, ман-ум, арх-высший. То есть лучший из лучших становится проводником традиции, проводником культуры. Цивилизация – это система созданная паразитами на, скажем, творческой и созидательной силе или творении. Заманивают, обманывают, но ни в коем случае никого насильно не загоняют. Не пить, не курить. Кон доброй воли ⁇ это отсутствие изначального принуждения, которое Всевышний каждой душе дал следовать по пути его предназначения и, соответственно, умение управлять своими потребностями, то есть э, следовать тому предназначению, которое тебе дано. Вся Вселенная действительно дуальная. Она состоит из мира, это физическая материя, и антимира. И, соответственно, в этих системах есть свои э, боги, свои организаторы этих пространств. А раз они там есть, значит, они организуют так, как им это надо. То есть по какой-то единой, общей идее. А вся Вселенная была создана в принципе. Еще третий составляющий, который, ну, назовем, как бы особо не афишируется, но она существует. Абсолют. То нейтральные, которые сдерживает от нейтрализации эти два полюса. Какая же роль человека в этом? Человек, оказывается, создан по образу и подобию Бога. Вот я условно фигуру человека нарисую. Каждая часть этой Вселенной, она отражает всю Вселенную. То есть атомы – это Вселенная, только модель на своем уровне, на атомном уровне. Древнеславянские знания говорят о том, что у человека есть энергетические центры. Самые главные семь центров первая, вторая и третья чакра она, оказывается, находится под воздействием антимира, верхние центры находятся под воздействием духовных миров то есть более высоких. А сердечный центр любовь она выступает как нейтрализатор. Только любовь может объединить какие-то два противоположных ну, что ли, состояния, примирить враждующихся. То есть любовь – это как раз нечто такое, которое одновременно и соединяет противоположные, и в то же время разъединяет, не позволяя взорваться, можно сказать, всему человеку или всей Вселенной. А какие там принципы интересно заложены? Там как раз матричные сознания. Вот здесь матричные сознание. Все существа, которые там находятся, они выполняют в этой матрице, ну как вот ноутбуки. Да? Каждый элемент выполняет свои характеристики, делают, что надо. Это машина. Это супермозг. Там нет свободы воли, нет свободы проявления. Там все построено на четком выполнении своих задач, функций и так далее. Эта система мира все наоборот. Тут сплошная свобода воли, тут творческое проявление, обезопаситься от воздействия. Вот этой следящей системы, которая получает через нас эту энергию. То есть мы им должны показать, что большой кутиш. Отключаем. Есть, да, я отключаюсь от, э, от вас, так как я не произвожу больше негативную энергию. Я не произвожу вообще негативных эмоций. В шишковидной железе она выглядит как шишечка. Но на самом деле это кристалл. Кристалл на тонком уровне, в котором записана информации души о прошлых жизнях. Поэтому там содержание информации очень, знаете, как вот в кристаллах, как в компьютере. Маленький кристалл, а там может информация правой половина мозга. У нас, то есть женская половина отвечает за образы мышления образными. Настал момент, когда мы должны освободить свое сознание от присутствия этого структуры матрицы в виде ума. Школьники, чего они обучают? Они обучают развитию левой половины мозга, как информации, накапливать информацию, как ее это самое, обрабатывать и так далее. Пятерки за что ставят? За то, чтобы четко э, сказал то, что надо. Попадает на работу человек после школы или института. Ему что? Тоже идет воспитание левой половины мозга. На работе. Что от человека требуется? Чтобы он четко выполнял программы. Не дай Бог, он что-то там отклонится. То есть, все системы армии. То сказать, государственные служащие и так далее так далее. Это все структура вот этой сказать, матрицы, они просто требуют также от человека. то есть воспитание идет на то сказать, только левой половины мозга. Когда человек мыслит левой половину мозга это атеисты. они говорят: нет бога, нету, нет проблем. Души тоже нету, нет проблемы. Что от меня требуется? Требуется только выполнение моих там функций. Это, это, это. За это мне заплатят деньги. Все. То есть, эта система так хитро подцепила людей, что ну, практически казалось бы, выбраться уже невозможно. А теперь Земля перешла вот сюда вот, в эту точку начало вот этой спирали развития, энергетического развития. В системе мира и Бога Творца. Кого мы воспитываем, как мы воспитываем? И самое главное, мы не должны стать по определению учителями для их детей. Я своим говорил всегда так: что, ребят, я не хочу быть авторитетом для вашего ребенка. Авторитетом для него должен быть отец. Когда мо моего сына спросили: кем ты хочешь стать, он говорит: как кем? Как отец, доктором технических наук. Вот эта авторитетность, она должна всеми их воспитываться. Каждый человек обладает энергией. Как говорил Никола Тесла, энергии одного человека хватает на то, чтобы осветить целый город. Ну, того времени, допустим. Мы убираем сейчас избытки истории и так далее. Вот энергия складывается из четырех ресурсов. Интеллект, здоровье, время и деньги вот это четыре ресурса, которые мы закладываем. Вот сейчас убирают взрослых людей, чтобы переформатировать детей. Мы уже проходили это в, эти, в революцию, когда эти продразверстка убивали всех там, основателей родов, да, там вот, до шкитов. И потом Республику Шкит их ссылали. И у меня два тома Дзержинского, Дзержинского, да, как воспитывать, что и так далее, как, как новое общество строить. Почему наши со, с, сара, со, сородичи покупаются, почему они не в не нашей стране, почему э, этот, Росгвардия, полиция, там, армия? Ну, потому что им деньги платят. Они другого варианта не видят. Вы не представляете, сколько бо, бойцов, при том вот, знаете, присылают фотографию, у него вся грудь в орденах, он говорит, я не смог служить в ОМОНе. Это не для народа. Игорь, что делать? Почему люди погибают? А погибают из-за того, что они находятся в стрессе. В глубоком стрессе. Он настолько... Он, он вроде мужик, он такой стоит. Да почему мужчины то умирают именно? Потому что женщина, она говорит, я за тобой. но ну, сейчас такой беспредел, я за тобой. А мужик такой, блин, а я не знаю куда деваться. да. И перед женой вот меня научили, мужики не плачут, мужики там слабость не показывают. И он лежит под машиной конкретный случай. Он лежит под машиной, да, он там с женой поговорил по не знаем, как быть, да. Он ушел, под машину лег, и все, дыхание у него там закрылось. Почему? Ну да, вот это вот как раз мы можем говорить, там, улыбаться и так далее. Алгоритм, конкретный алгоритм: не как улыбаться, да, а понять, что тебя сейчас убивает. Да не, не вирусы эти нас убивают, мы же это знаем. Мы страдаем от того, что мы безграмотны. Как только у нас появляется понимание, ведь как уходит страх? Вот ты, бои, ты не знаешь, что ты за этой дверью, да? И ты не узнаешь. Этот, этот страх не пройдет до тех пор, пока ты не сделаешь вот так. Этот страх уходит каждый раз. Вот наш страх сейчас у людей, почему погибают? Как я сказал, неизвестность, непонятно, куда идем. Русский мир, не русский мир, там все эти... Вот сейчас прям первые шаги нужно сделать, чтобы человек страх потерял. Когда мне задавали вопрос, а что делать? Я говорю, а что у тебя кухонного ножа нет? Если к тебе пришли, и ты знаешь, что микстуры тебя уберут, убьют тебя, да? Вот как ты думаешь, что делать? Тебя и в том случае, и в другом случае убьют? Хоть со мной. Вот. Кого? Вот а вот теперь вопрос а поясните ведь знаете почему бояться, что вот э, прихватишь с собой а как меня дед в афган когда готовились э, он мне говорил так игорь ты должен если ты воин ты должен уйти очень просто берешь две гранаты и над собой и чем больше с собой унес молодец вот это вот воинская каста вот вот про это и речь у людей нет понимания что там нам Ад какой-то нарисовали там, да, ну была у меня клиническая смерть, ну был я там. Да ну в самом низу там вот эти вот попы, которые от, людей от этого отрезают. Страх надо убирать. Конкретно давать инструменты, чтобы у человека было понимание, он кто вообще. Когда ты держишь на руках ребенка, ты держишь на руках ребенка, внука и правнука. Это реально те люди, которых ты можешь увидеть. Увидеть их историю. Когда появляется ребенок у нас, мы должны задать себе вопрос. А для чего пришел этот ребенок в нашу жизнь? На какой период времени он для нас будет являться ребенком? И что мы будем делать для того, чтобы он стал полноценным членом общества? То есть у нас в голове есть все. Мы своей мыслью можем изменять пространство. С помощью рода. Вот Когда ты знаешь, что у тебя за спиной стоит твой род. Вот отсюда и появляется и один в поле воин, если ты по-русски скровен. Потому что когда выходил, да, он знал, что у него за спиной стоит его род. Поэтому во время Великой Отечественной войны, сколько изучал всяких подвигов, да, один выходил к пушке и валил всю армию, останавливал, да, там немецкий. Мы знаем эти ситуации. Сейчас у нас убирают их. Для чего? Для того, чтобы мы не умели им управлять. А ведь деньгами управлять очень просто. Ты разберись, из чего они состоят, кому они принадлежат. Ты погладь эту купюру, ты хорошо ее себе материализуй. Это не мое, это не мои выдумки. Был такой, есть такой или был такой журнал, называется «Юный, юный техник. И там был фантастический рассказ: как мальчику подарил дядя карандаш, в котором он мог на листке нарисовать, что хотел, закапывает в землю карандаш с бумагой Рекс-Пекс-Фэкс. Да, Достает, и там конфетка. Он ее конфетку очень хорошо видит, знает. Знаете, как этот карандаш сломался? Очень просто. Мальчик захотел мотоцикл. И он его нарисовал контур. И вот там -X -X -X, вот что-то вскипело, и карандаш сломался. Вот у нас сейчас отнимают именно наши нано-технологии, которые уже заложены здесь, в голове в нашей, в каждой. У каждого из нас это наноцентр. центр если у меня вера, что есть вот такой-то документ, да, и если я просто подхожу к Росгвардейцу, говорю, у меня вот такой-то документ, ты что, ничего не понимаешь, что ли? ты что не знаешь, что, ли? ну давай это сейчас посмотрим, ведь мы знаем, что вот Росгвардия, там полиция, там гаишники, они же знают вот гаишники, они знают только то, где это, те законы, которые работают на этом участке. Он зна знает знак, вот ему дали знак с ограничением скорости, вот он за него штрафует, а другие знаки он не знает. Он и правила-то не знает. Ну, так вот получается. Они здесь их выгоняют, они потом работу не могут найти, потому что мозг атрофируется. 20 лет назад я стал следовать одному принципу, который мне дал один святой. Возьми на себя проблемы Бога, и Бог возьмет на себя твои проблемы. проблемы. Вот 25 лет я решаю проблемы Бога, и Бог решает все мои проблемы. Какие у Бога проблемы? Это как раз вырвать людей из стремления к мамоне. У Бога только одна проблема, чтобы люди перестали э, стремиться к мамоне. то то, что... Гордыня эгоизм Да, эгоизм сказал, нет, это, как и, нет, да нет, и тот Красный сказал, раз. что нас хотят держать на низших вибрациях, чтобы сделать из нас рабов. И вот как раз задача Бога, как говорится, нету у Бога в этом мире других рук, кроме наших, повышать вибрации людей. Если вы будете жить так, чтобы повышать вибрации людей, чтобы люди стремились не к мамоне, а чтобы они совершенствовали свой внутренний мир, тогда все будет хорошо. И сейчас просто обрадую еще один момент. Люди часто путают, они хотят жить лучше. Понимаете? Они думают, что Бог нужен, чтобы жить лучше. На самом деле, мы, Бог хочет, чтобы мы стали лучше. Бог не хочет, чтобы мы жили лучше. Он хочет, чтобы мы стали лучше. И вот это ну, как принципиальная Чища. разница. Есть хорошая фраза, что жизнь — это театр, где сцена на земле, а зрительный зал на небе. И вы не беспокойтесь, за нами наблюдают. И Бог не дает такой задачи, которую мы не можем решить на отлично. Есть задача и есть условия задачи. Задача – это стать лучше, это жить по-человечески. А вот условия задачи могут быть сложные. И проблема людей в том, что они не хотят решать задачу, они не хотят становиться лучше, но они хотят у... упростить условия задачи. Вот упростите мне условия задачи, Понимаете, вот мне нужно мне столько там, вот мне нравились там в третьем классе, там 2 плюс 2, вот хорошие условия задачи, я ее решу. Да. И суть в том, что чем э, сложнее условия задачи, это значит, что тем более зрелый, ну как, ученик. Нам сейчас дали непростую задачу, но эта э, задача Простой, дается да? только тем, кто ну, находится Простой, на высоком решить. уровне. И вот это меня воодушевляет. Да, сейчас задачи... Непростые, но это просто доказывает, что мы уже квалифицированы настолько, что нам, ну, как, дают такие сложные задачи. И мы можем ее на самом деле легко решить на отлично, если просто не будем стремиться к упрощению задачи. Это вот такое в виде прения. Конечно. Благодарю. Благодарю.